Даже не знаю, чем себе помочь Не пойму, как это получилось Все, что течет, выпьем обязательно Выберем же мы вместе наш молодежь почти вы видите серьезно отношение к браку а кто вообще спрашивает не мешок на голову и